好 Мы знали, что мир не будет прежним. Кто-то смеялся, кто-то плакал, большинство людей молчали. Я вспомню строчку из индусского священного писания Баха Гавандитри. Вишну пытался убедить принца, что он... Он должен испытать свой долг, и чтобы привести на него впечатление, принимать свой многорукий облик. И говорит, «Теперь я стал смертью, разрушитель миров».